Ну вот, продолжаем. Пока я делала сопряжение, осознавала свои воспоминания и размышляла, а, ходила от давно минувших дней, да, то не раз и не два всплывала в памяти фраза «Слово не воробей». Вылетит, не поймаешь. Я думаю, всем знакома эта фраза. И это ведь так оно и есть, особенно если слово острое, как стрела. Вот, жгучее, колючее, болючее. Психологи говорят, что каждое негативное слово требует много и много позитивных, чтобы сбалансировать эти энергии, эмоции, уже не говоря о том, чтобы перевесить. И вот он еще один замок, еще один замок, треугольник. Я его делаю треугольником. Вот рисую острое, колючее, болезненное слово, которое ранит и улетает непойманной птицей. И вот в нашей сказке мы подобрались к непойманной птице утки. Пусть этот треугольник будет уткой. Пусть этот треугольник будет уткой, которую я сейчас поймала, не дала улететь. А... Вот снова, если мы покопаемся в прошлом, мы Найдем вот этих вот, полно таких птиц, которые родители говорили в сердцах, а потом, может быть, и жалели, а в подсознании, в памяти, память фиксирует все, то есть ну, мозг фиксирует все, он вообще абсолютно все, и оно оседает. Причем оседает навсегда, просто если активно не пользоваться этим словом, то оно где-то там в пассивных файлах. Вот. А если пользоваться, то оно укрепляется в программу или какие-то ассоциативные вещи, то оно тоже чтобы, ну, превращается в смысловую какую-то программу. Да? Вот. Я опять беру нейрографическую линию как намерение и провожу и прошу свой бессознательный разум принять всех этих ситуаций, всех слов, как утки, как опыт, который был дан для того, чтобы, наверное, делать меня лучше, может быть сильнее или ну, с чем-то там еще вот линия заходит принятием в фигуру, да, и уходит в пространство. пересекая ее, уходит в пространство. И еще нейролинию. Я принимаю. Я принимаю этот опыт, который формировал во мне то, что нужно для роста, для раскрытия новых граней моего существа, которых еще у меня не было тогда. Принимаю. Принимаю. Мы никогда не знаем заранее, что за уроки вообще в жизни нам уготованы. И только спустя время становится очевидно и удивительно. Не знаю, у меня так бывает часто удивительно э -э то, что ты понимаешь вдруг, что все, что было, все, что произошло с тобой, ну было к лучшему. Принимаю. Принимаю. Все мы одинаковые. Мы все одинаковые. И вместе с тем все мы учителя друг для друга. Может быть, весь этот опыт даже для того, чтобы сегодня вдруг понять для себя что-то что, что еще и поделиться этими историями с вами для того, чтобы возможно кто-то для кого это было очень важно услышать, запустил процесс изменения к лучшему в своей жизни тоже кто его знает? Сегодня мы не знаем но время нам покажет Вот ну, такие первичные сопряжения сделаны, и вот передо мной открывается уже самая середина сундучка, самая середина, самая сердцевина, да, вот сердцевина, пусть это будет сердцем, я нарисую сердце. пусть это будет сердцем моим детским сердцем или моим взрослым сердцем. Оно же у меня на всю жизнь, навсегда. Сердце, я представляю, как оно пронизано острой иглой, из иглы, как из капельницы, по капельке капает раствор из слов уныния, разочарование в то детское сердечко, вот так вот кап-кап, негативными эмоциями, может быть нечасто, может быть изредка, которые по капельке угнетают это мое сердечко и лишают радости и удовольствия от общения. Кап-кап. Кап. И вот я добралась до самого сердца. Я добралась до самого моего уязвимого места, которое нужно исцелить. Но как? Как? На любое действие нужно какое-то противодействие. Так ведь против этих капель мне нужен какой-то другой раствор и я опять мысленно запрашиваю пространство ключ мне нужен опять ключ и это моя нейролиния моя волшебная нейролиния пусть это будет моя волшебная нейролиния Инъекция с компонентами прощения, благодарности за опыт, за урок. И за меня нынешнюю сейчас, я захотела до этого добраться. Благодарность к нынешнему, к себе. И все это замешано на секретном ингредиенте, основанном на безусловной любви. И пусть исцеление начнется. Я веду нейрографическую линию, намерение трансформировать все найденные негативные энергии Позитивный ресурс. Я осматриваюсь. да? Они же у меня есть. Вот они у меня на полях. Ах, принуждение. Заставляли принуждение. Это непринужденность. Оценочность. Пусть будет... Вот сейчас я сначала принуждение... Принуждение, непринужденность. Вот я ну, сюда ресурсом закладываю прямо там. где угодно. Оценочность. Оценочность — это, наверное, не предвзятость, это наверное, бесценность, непредвзятость, я не знаю, как это еще назвать, но не важно. вот Стеснение. Стеснение я замещаю открытостью, я излечиваю стеснение открытости. А критику, пусть она у меня вот здесь вот будет, критика, я... Излечиваю, заливаю в нее лояльность, принятие. Все это, все это было выгребно, я, я все это же выгребла из сундучка на поля. И теперь я заливаю эти ресурсы целебными свойствами, целебными энергиями моими. Не такие уж и не страшные. Сколько же лет мозг тянул в меня энергию, чтобы эти программы существовали. Эх, мозг, мозг. Дорогой мой детское сердечко, вот оно ты у меня. Никто тебя не хотел обидеть. И думать не думали. И понимали, что ты сжималась, думая, что с тобой не считаются. Или не понимали. Думаю, что не понимали. Скорее, наоборот, хотели, чтобы тебе было приятно, чтобы ты чувствовала себя настоящей принцессой, которая умеет петь, танцевать, читать стихи. И вообще, чтобы ты не стеснялась, потому что тебе никто не собирался тебя критиковать. Просто родители и взрослые в те времена не умели по-другому мотивировать. И они воспитывали как могли, они ставили в пример кого-то. Все учебники, вся художественная литература была построена на идеалах, к которым тянулись и стремились, ну, чтобы быть похожими. И объяснить свое отношение и то, как они сами гордятся тем, что я такая, какая я есть тоже не позволяли себе лишний раз, потому что общество требовало других установок, других канонов. Будь как все, будь скромнее, скромность украшает, боялись испортить характер, боялись, что зазнаюсь. И я украшала себя, становилась скромной, застенчивой, стеснялась. Все это превратилось потом в огромный комплекс, с которым я жила многие-многие годы, до недавнего времени буквально. Я создаю ресурсы, осознание уроков и благодарности за опыт. Пусть это будет каким-нибудь большим ресурсом. Принятие событий и выводов не установкой за что мне это для чего мне это быть сильнее мудрее толерантнее терпимее быть готовым к подобным ситуациям и в дальнейшем и безусловно любовь к себе, к своему ребенку, к своему внутреннему ребенку, к своему внутреннему родителю, к себе нынешней и к своему бессознательному, к своему еще одному аспекту личности, который в психологии называется взрослым, чтобы зрело, взвешенно и мудро смотреть на ситуацию сверху. Там, где надо быть ребенком, можно и пошалить, можно полениться, можно покапризничать, или быть непосредственной, или искренне радоваться тому, чему не умеют уже взрослые, быть открытой всему новому, с огромным открытым взглядом с открытыми глазами, с открытым взглядом смотреть на мир, как на огромную большую сказку, на огромное приключение, в котором ты главный герой. И я беру цвет своего эликсира, оранжевый, наполненный энергией удовольствия и радости, я напитываю эти все ресурсы своим этим новым отношением. Грудь просто распирает сейчас от какого-то удивительного ощущения. Мои эти позитивные мысли наполняют другие ресурсы, окончательно трансформируя негатив в позитивное и светлое. Все теперь очевидно, ну, я надеюсь, ну Но, во всяком случае, пока я для себя очень важные вещи поняла, открыла что-то, к чему не могла подобраться, посмотрим, как дальше, а если надо, у меня уже есть инструмент, я уже знаю, как поговорить с внутренним ребенком и еще раз подойти к дереву, к корням, может быть, найти еще какое-то сокровище. Сегодня это сундучок. А если понадобится, может быть, я еще что-то найду. Кто знает. Теперь очевидно, все на виду, все понятно и все хорошо. Я, наверное, смогу идти дальше, двигаться дальше, переходить на ось координат э, горизонтально, где лепестки раскрывают другие уже свойства. И они тоже про удовольствие. Впереди вообще отношения с противоположным дружественным полом. Впереди наша сексуальность, наше удовольствие от общения. Будет интересно и какие новые открытия ждут. А сейчас я пока еще позитивными мыслями, наполняя вот эти круги. Хочу сделать еще завершающее важное действие, вписать в эту новую красивую историю моей жизни сильные, мощные и позитивные установки. И я обращаюсь за помощью к той, которая в этом лучше. К Луизе Хей. Я выбираю подходящие для себя. И просто нейрограф... нейрографическими линиями сейчас утверждая каждую эту мысль, буду превращать в свою собственную установку, не забывая соединять в единую сеть все линии и все сопряжения. Но прежде чем я к этому перейду, я опять уйду на паузу вот. А вы тоже можете взять паузу и подобрать для себя установки тоже. А можете воспользоваться теми, которые там, я возьму, и добавить свои, вот, если они вам понравятся. То есть здесь уже полностью ваша, э, ваша, ну, ваша режиссура, ваша хореография этих нейролиний, мыслей. И мы увидимся еще в одной части.